Всем привет, друзья! Это озвучка веб-манги One панчмана в которой сойдутся два сильнейших героя из этого аниме. Сайтама против Гарроу в форме монстра. Интересно? Тогда спуститесь под видео, жмите на лайк и кнопку подписаться. Что ж, возьмите вкусняшек, налейте себе чайок и погнали! Ну а с вами, как всегда, аниманка и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Наконец-то, это мой черед. <связывая> Пинок клинка ветра. <связывая> <связывая> так быстро. Я отомшу за тебя. Это мой черед, так что посторонись. <связывая> Ты еще можешь стоять. <связывая> Всего несколько часов назад, когда я дрался с тобой, у меня не было решимости. Я не ставил свою жизнь на кон, чтобы остановить тебя. Но теперь все по-другому. Я сделаю все, как и хотел. Последний раз я ставлю свою жизнь на кон. Вот это и бесит меня больше всего. Хм, попался? А -а -а сражаться с решимостью умереть кто угодно может сделать это придурок думаешь что ты крутой вы парни так далеки от реальности вы думаете общество хочет потакать вашему нарциссизму очень хорошо приготовься Темноблеск, в этом мире нет героев, которые могут спасти кого-нибудь просто потому, что они герои. Вставай! Сейчас я собираюсь продолжать избивать тебя до состояния, в котором даже я бы не встал, если бы был на твоем месте. Смотри на это как на тест и наслаждайся. <сосы> Эй ты, а? Можешь, пожалуйста, помочь мне встать? <сосы> Вы, ребята, полностью облажались. Почему ты говоришь мне не вмешиваться, а?» Я не могу позволить неизвестному герою боекласса потерять свою жизнь здесь. Темноблеск ставит свою жизнь на кон. Ты думаешь, что ты можешь так просто вмешаться? Это проблема, с которой должны столкнуться мы, герои С-класса. Так что будь тише и держи меня. Мне нужно всего несколько минут, чтобы восстановиться. Как ты и хотел. Ты потеряешь свою жизнь здесь. Тест начинается. Я убью этого мальчика. Этого уродливого обычного мальчика. Если кто-то из вас мусора не понял, я повторю. Прямо сейчас я собираюсь убить этого мальчика. Ясно вот как этот парень насколько же сгнил до основания что стоять гарру твоя игра зашла слишком далеко. Что ты собираешься сделать против этого монстра, который собирается убить мальчика? Если у героев есть причина для существования, покажи мне ее. Теперь я понимаю. В твоих действиях нет причин. Ты просто мусор, который ненавидит героев и сделал ненависть героям своим хобби. Ты действительно двинутый на голову. Просто чтобы заставить нас ненавидеть тебя, ты зашел т. Как далеко, чтобы отбросить свою жизнь и стать монстром? Как далеко ты хочешь зайти? Быть героем, значит, когда ты стоишь в непосредственной близости от монстра. Все, что тебе нужно сделать, это открыть свой рот и начать болтать. Довольно легкая работа. Мистер зомби продемонстрировал это для меня из первых рук. Какой хороший ответ, даже с преимуществом твоего тела. Ты самый трусливый из них всех. Он серьезен? Он объявил, что убьет этого мальчика перед глазами у всех Он не шутит Он хочет, чтобы мальчик умер Это бесполезно Он понял, что бесполезно больше думать Герой Зомбима сжал свой кулак И так как он и хотел Он встретил полное уничтожение И это один шаг Два шага Три шага Четыре шага Пять шагов. Шесть шагов. Семь. А -а -а. Ну же, это все, что вы можете? Ребенок сейчас умрет. Вы не можете даже встать. А -а -а. Что не так? Анемия? Встань прямо. Действительно, конец. Если герои не двинутся, ребенок умрет. Вы думаете, что ваша неспособность — это оправдание? Трусы! Это ваш последний шанс. Вставайте! М -м, я не слушаю. слушаю. Гароу действительно превратил себя. Но я чувствую присутствие, которое стремительно становится сильнее. Сзади Гарроу. Это присутствие. Что это? Воздух тяжелее. Это... Злая природная вода. Она реагирует на чужие эмоции. Она направлялась сюда смесью ярости, недовольства, жажды крови. Она не двигается сама по себе, только реагирует на враждебность. Герои не могут двигаться из-за того, что Гару побил их? Они будут убиты природной водой, пока проклинают свою беспомощность. Вот так и умирает герой. Но я не разочарован. Я ничего не ждал с самого начала. Они даже недостойны достойны взгляда. Эм, кто ты вообще такой? А? Что? Монстр выше дьявольского уровня умер мгновенно? Кто? Черт возьми, не имеет значения, кто это. Кто ты? И что ты делаешь? А, что за фигня? Ты пытаешься втянуть меня в свою мелкую ссору? Мелкая ссора. Эти битвы для тебя выглядели как мелкие ссоры. Вот так это выглядит для мелкой ребёшки, прячущейся в углу и дрожащей от страха. Если это не мелкая ссора, тогда что? Я без понятия, что ты делаешь, так что объясни. Во-первых, кто ты? Ты поссорился с ними, пока играл в монстра? У ку рядовой герой... Ха-ха, <свист> ты пришел на работу, даже не зная, кто я. Для тебя я выгляжу как человек. А? Все, что я вижу, это дешевый костюм монстра. Эти рога самодельные? Ты действительно думаешь, что можешь считать себя монстром с этим нарядом? <свист> Ладно. Здесь тебя никто не спасет. Ты оскорбляешь меня, чтобы биться насмерть. Перед тем, как я убью тебя. А ты довольно храбр. Однако, именно ты, тот, кто выглядит так, будто в костюме. Если ты герой, почему ты не пришел с ними и не напал на меня? Ты, несомненно, выглядишь как образец для подражания. Ты не А-класс, не так ли? Ц-класс. Думаю, как бы ты ни старался, ты взялся. Всего лишь Б-класс. Если ты Б-класс, тогда твое поведение типично для Б-класса. Ранги ни о чем не говорят. Парни, вроде тебя уже ничто для меня. Если я не трону тебя, мне не будет ни холодно, ни жарко. Как только я уничтожу С-класс и А-класс, ассоциация героев просто рухнет как слабые создания, коими они и являются. Никто здесь не может убить меня. Другими словами, просто который играет в героя как хобби, мне не интересен. Для тебя это тоже хобби, не так ли? Что? Я дал тебе шанс уйти, но ты еще напираешь. Ты хочешь сказать, если бы я играл монстра, тогда все больше причин в неизбежности нашей битвы, нет, это не то, что я имел в виду. Не тупи. Делать предупреждение шумным хулиганам, это тоже часть работы героя. И я не могу притворяться, что не видел, как ты избил других людей. Ааа, -а -а. Нет, стой, мы отходим от темы. Ага. Я тоже думаю, что мы отошли. Невозможно, чтобы ты побил этого жидкого монстра. Тут где-то должен быть еще другой герой С-класса. Прячущийся где-то. Так или иначе, у тебя нет интересов героя, делаешь рядовую работу либо в моем интересе какому-то придурку в костюме монстра у меня есть что сказать тебе будь тише ночью что за херню ты несешь я живу по соседству как твой сосед я обязан предупредить тебя чтобы ты не шумел. а еще мой дом разрушен тебе нужно держать в узде свое вредное хобби для начала извинись или я убью тебя ясно я понял, как в конце концов я не монстр. Чтобы уйти из этой безнадежной ситуации, ты решил поговорить как человек с человеком? Я не знаю, почему ты такой спокойный, но это просто безрассудно. Если в его сердце стало что-то человеческое, мои слова откликнутся в его душе. Это то, что ты думаешь? А что за херню он несет? Что с тобой? Ты такой надоеда? Со мной? Я монстр Гарроу. Меня также зовут Охотником на героев. А? Ты Гароу? О! Oh. «Так моя репутация дошла до захолустья?» «Так, теперь ты знаешь, кто я. Что ты будешь делать?» «Ты не можешь сказать, что это не твое дело. Будешь ли ты теперь действовать как герой?» «Ассоциация героев надеется на чудо, чтобы справиться со мной. Гару, их заклятым врагом. Попробуешь ли ты проделать самоубийственную атаку? Или же ты найдешь оправдание и от драки, и от побега?» О, так этот парень... Считай это наказанием за дешевые оскорбления. Я оставлю тебя с травмой. А теперь этот ребенок. Я пойду и убью его, если ты не остановишь меня. Этот ребенок умрет из-за твоей беспомощности. Ребенок умрет. Ребенок не там, ты путаешь направление. Ты говоришь о ребенке, который прячется вон там, верно? Из-за своих убогих выходок вроде этого, ты не выглядишь как монстр. Гарроу, я спрошу тебя еще раз, что с тобой? Этот парень может так ясно видеть в такой темноте, что у него за зрение. Забудь. А теперь я собираюсь надрать твой зад.